всем привет вот и настал тот день и я смог выйти порыбачить на лодке ловить сегодня буду я на поплавок из наживки буду использовать красного червя ловить буду конечно же карася единственный такой момент за счет того что у нас весна немножко затянулась то карась наверное не рис пошел как раз примерно в эти дни вот только зацела чайная роза а по преданию вы знаете что когда цветет чайная роза соответственно и не рестится карась Посмотрим, будет он сегодня здесь, не будет. Если он зашел на нерест, соответственно, он клевать не будет. И сегодня я хочу сделать такой эксперимент. Хочу свою прикормку не водой замешать, а пепсиколой. Вот, как вы видите, все без обмана. Это пепси. Настоящая. Запах получается как вроде холла. Так прикольно. Сейчас еще добавлю вот такой прикормки. Фишермен. Для того, чтобы было еще ароматней. Все, прикормка готова. Теперь можно и закармливать стартовый закорм сделаю больше половины из всей прикормки Я оставлю немножечко на докорм было духа упирался довольно симпатичный ребят Он пойдет берет прям под камышком чуть дальше конечно побаивается выходить что-то обмельчал червяк вчера наверное минут 20 копал потому что реально нет его тонул конечно Но он такой красивый да конечно если так они будут после каждой поклевки съедать полностью червя то мне блин не хватит червей ребят, после двухмесячного перерыва половить на поплавочек такой кайф, даже небольшого карасика видите, эти поклевки это многого стоит я за это время, конечно, пытался ловить на поплавок с берега, но увы, ничего не получается вот просто только на донку ну, на донку вы видели мои видео, если, конечно, не видели я добавлю там ссылочку вот здесь сверху, посмотрите, прикольные видосы, отличные караси, но поплавок это отдельная тема, могу сказать, что отдельный такой фетиш. Ой, еще, и, еще и запутался ну, зачетный был карасик конечно не смог я его подтянуть обидно но лапать был знатный пошумел ладно продолжаем Так и знал, что, блин, не надо было его попускать, надо было сразу форсировать, но побоялся, побоялся, что оторву губу. Ничего, сейчас слоем еще одного. Фух, класс! Вот это было только что борьба. взял ну, это уже карась конечно тот мне кажется был побольше вот видите ее этого тоже губа надорвалась и тот видно когда обрыкался просто сорвался он вот, смотрите какой уволень подошел карасик хороший карасик подошел это радует ребят это значит и поклевочки красивые и вываживание отличное и море удовольствие от рыбалки все как надо и грузка просто великолепная карась просто даже не чувствует его этот груз хороший карасик пободался конечно здорово засекся просто великолепно не ушел бы сто процентов вот такой. кажется даже не успел навести камеру на поплавок поплавок уже лежал схватил просто в лед хороший красивый карась Ах. ребят какой-то бешеный клёв сегодня карася Опять сошел прям под лодкой верхнюю губу взял. Нормально так. Не ушел бы. Смотрите, какой красавец. Ну и тот ушел, конечно. Тоже красивый. Примерно такой же по размеру. Красота. Ну, конечно, как они лупашат вправо-влево. Ух! Кайф, кайф, и все. Другого слова сказать не могу. Ну, понятное дело, адреналин выступает. <laughs> Особенно, когда вот он уже под лодкой, и у тебя уже было два схода, причем таких обидных. То реально переживаю, что этот не сошел. Еще мне, ребят, показалось, что вот этот, который прям под лодкой сошел, что... Скорее всего, что был небольшой карпик И вот только что поклевка была Больше похожа на карповую поклевку Чем на карасевую Интересно Действительно ли это так или это у меня просто Галлюцинации Как прикольно Возле поплавка камыш шевелится Вообще супер сразу предвкушение, что сейчас будет поклевочка, поплавочек так поднимется и, и ляжет Перехлест обидный. Ай, какой перехлест обидный. Оп, иди сюда. Нельзя упускать. Отлично. Смотрите, ну красавчик, а? Отличные караси, просто. Да. Пепсикола творит вещи, ребят. Я думаю, стоит попробовать вот на следующей рыбалке, кто собирается, возьмите пепсиколки и замешайте на ней. Да. эффект просто шедевральный давно такого клевого карася у меня не было что ты реально ну, даже не сидишь не ждешь особо но ну, максимум ну там 2-3 минуты между поклевками разница И причем карась такой хороший бойкий пошумел ну что ж такое даже сейчас хватит ах красавец Какой лапать! Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, смотрите, красавец! И клюет так нестандартно. Да, взялся, хорошо, не ушел бы. Да. Вот какой красавец, а? просто сегодня чудесно карась клюет. Даже несмотря на пару хороших сходов, рыбалка просто сегодня феерическая. Когда только что его тянуло, он начал брыкаться. Карась, который стоял возле камыша вот по кромочке, просто разбежался в разные стороны. Ребят, смотрите, вот такого краснопера поднял. А он есть такой, видите, побитенький. Почему так? Потому что... Я достану, покажу. Потому что проходил через сеть. Вот, смотрите. Вот, кусок сети. Посмотрите, какое очко. 25-е. Капец просто. Куда наша рыбоинспекция вообще смотрит? Итак, друзья, на сегодня я закончил. Закончил, потому что, во-первых, рыба отошла в камыш, в самую гущу. Начал клевать мелкий. И то, что стало невыносимая жара. Хотя бы прогнозировали дождь ближе к обеду. По небу можете наблюдать, дождем даже не пахнет. А одет я, соответственно, достаточно тепло. не дико жарко. В общем, ребят, смотрите, что я поймал. Я так скажу, немало. Это при том, что я много мелкой отпускал. Осталось 11 карасей, точнее 10 карасей и тарануха. Вот такой, это средний размер караса сегодня. Рыбалка я остался доволен. После двухмесячного перерыва половить на поплавок с лодочки в камушах. Там, это просто конфетка какая-то. А какие были поклевки, но ну, вы сами видели, просто зачетные. Все, ребят, на сегодня я заканчиваю. Пока.